Привет, друзья и коллеги. Приглашаем вас вступить в наш закрытый клуб Logic Pro Help. Вас ждут закрытый чат с нашими преподавателями, тонны полезной практической информации, ссылки на полезные ресурсы, эксклюзивные скидки на курсы и ответы на ваши вопросы. Также все вступившие в наш клуб получат огромный набор плагинов, пресетов и сэмплов для достижения новых музыкальных высот. Просто заполните форму на нашем сайте и подключайтесь к общению с вашими единомышленниками прямо сейчас. Мы ждем вас!